Добрый день, друзья! Мы приветствуем вас на канале Стройгорода Напа. И мы вновь идем в гости. Вы скажете, зачистили? но ну, это же здорово, когда в гости зовут. Дело в том, что идем мы в гости к нашим старым знакомым. Находимся в ЖК «Жемчужина». Наша старая знакомая Ксения год назад заселилась в этот прекрасный дом со своей чудесной семьей и с малышом. Мы сняли сюжет год назад. Эти кадры вы тоже обязательно увидите. Ну. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! заходите приехали мы в августе в конце августа заехали в свой дом уже почти два месяца назад но сегодня мы хотели бы узнать как этот год провела прекрасная семья в нашем замечательном доме все ли понравилось может быть у них будут какие-то советы для наших строителей но давайте не будем забегать вперед а пообщаемся с хозяйкой нас уже ждут пойдемте с нами Здравствуйте. Здравствуйте, можно к вам в гости? Можно заходите. Проходите. проходите. Ксения, добрый день. Мы рады вас видеть. Можно к вам в гости? Если Пожалуйста. Проходите. Спасибо. спасибо. Тимур, Хотим. привет. Кристина, привет. Как дела? Хорошо. Хорошо. Ну это самое главное. Можно к тебе на кухню посидеть на стульчиках, поговорить да. с тобой, можно? Ну здорово. Тогда мы идем к тебе. Можно мы твоей маме подарим подарок? Разрешаешь? Ну, о, я Можно, конечно. Можно, Ксения. Ну тогда <свят> с разрешения вашего прекрасного Тимура мы хотим вручить вам подарок. Наши крутые фирменные кружки, чтобы <свят> вы пили чай холодными южными вечерами. Да. И нас. <свят> Холодные, подарок спасибо вам. большое. Но у нас еще есть кое-что. Тимур, ты любишь бассейны? Да. Тогда мы хотим вручить вам билет, а -а -а. сертификат Здоров. на посещение. Фитнес-спа-центра «Море». Смотрите, здесь билет, два билета на одного mm -hmm. человека каждый. С другой стороны, есть скидка на посещение медицинского центра «Кавказ». Mm -hmm. Обязательно посетите, бассейн здесь тоже есть, можно купаться всей семьей. Это Спасибо тоже, большое. И конфеты тебе к чаю, mm -hmm. Тимур. Когда мама mm -hmm. разрешит, будешь еще конфеты пробовать. Отстрой гарантонапа. Mm -hmm. Это тоже вам. Спасибо большое. Все. Ну что, как ты думаешь, вкусные будут? Да, думаю, вкусные. Думаешь, вкусный? Ксения, расскажите, пожалуйста, вот год назад мы уже приходили к вам в гости, когда вы только заселились. Мы знаем, что вы из Сахалина, что вы приехали с севера на юг, сделку заключали дистанционно, как я поняла, да? Да. И уже год вы живете в этом прекрасном доме, отделку которого вы выбирали самостоятельно. Да, нам делали СГА, отделку. Был ли страх какой-то вот вы, да, дистанционно заключили вообще за тысячу километров? Какой-то страх был, что вот вы отдали деньги... И, в принципе, вы не знаете, как бы, что, как, какие вот страхи были, не У было? У меня не было страхов. очень-очень нравится, у нас теплый дом, мышек к нам не пробираются, это Хорошо. очень радует. Вообще, нам очень нравится здесь и климат, в принципе, тоже лето, вот, весна, осень, вообще замечательные. Дом теплый. Дом теплый, да, он прогревается, вот солнышко выглядывает, даже когда на улице там, ну, плюс 13, дома у нас тепло. Вот сейчас декабрь, я поняла, что вы отключили теплый пол. Мы отключили, да, ну мы в кофтах, правда, ну. Мы ждем что? газ, если честно. Просто ну, Давай, стараемся как-то балансировать да. между комфортом и, и... Крыша не подводила, Нет. окна не подводили. Нет, Нет. Все, все хорошо, хорошо. У нас. Да, спасибо. А, а когда мы зашли, мы увидели, что вы там залили бетонные дорожки еще? А, да, вот мы сделали там. А, спереди сделали давно. Сейчас вот делаем а, с другой стороны дома, где терраса у нас. Бетонируем. А земельный участок у вас сколько здесь? По-моему, у нас осталось 500. соток. 5 соток? Да. Ну, вот дом 103 метра квадратов и 5 соток, по-моему. Вы дом уже беда. посадили молодые деревья. Вам достаточно земли для вашего с молодого сада? У меня была мечта посадить такую аллею из цветущих деревьев. Хотела розового цвета. Выбрала в итоге нектарины. Вот 11 нектаринов весной мы посадили. Да, это был тот еще. Опыт, потому что садоводством вообще первый раз столкнулись и виноград вот посадили а внутри дома все вот как была отделка так вы оставили не меняли цвет стен Нет. обои не меняли все как подобрала для вас наша татьяна татьяна вообще еще раз Свет. я благодарю татьяну умничка Она, такая молодец, удаленно да. вот цвета ну как бы удаленно очень сложно у -у -у. оттенок цвета да, угадать да, да, да, ну да. вот мы старались и нам понравилось что как в итоге очень получилось как хотели, так и получилось, вот. Плюс да. мы же еще, только, все это было в голове, не знали, какая будет в итоге кухня, как все, и в итоге нам вот очень нравится, уютно получилось. Темная, но... Мебель вы уже сами да? да? кухню заказывали, да, да Такой классный экран, посмотрите. Это папа Что сделал. Это сделал папа? Да. Ну папа у тебя тоже умелец, тоже строитель, наверное, у тебя папа? Да. Тоже строитель? строитель? Не строитель Но все умеет все равно, да? Да, все равно все умеет Тимур, а ты а папе помогаешь? Да, всегда, всегда Сила у тебя есть, что ли? Ну-ка покажи мышцы, покажу так Ну-ка я посмотрю <связывая> Ну-гу, какие мышцы, молодец Ты силач, Тимур <связывая> Папа дорожки заливал на улице, а ты ему помогал, да? Это бетономешалка. Вот. Это бетономешалка. Молодец, значит ты будешь строителем, начальником над всеми строителями, да? Да, да. классно. Ура! Я все сверла. Тебе еще что-то дать? Вот когда вы сюда заехали, мы помним, что не было навеса, не было еще вот этих металлоконструкций. Скажите, вы заказывали еще какие-то дополнительные работы строительного Гарант Анапа? Да, мы заказали вот арка под виноград. Не знаю, как она называется правильно. И навес для машины, да. Здорово. Это тоже делали наши специалисты. Классно. А я смотрю, вот здесь бетонные столбы. Это что вы еще будете делать? Uh -huh. будет такая, да, зона барбекю и бассейн. Мы просто в этом году попробовали, у нас такой надувной бассейн, и uh -huh. мы делали сами площадку, там, ровняли, песок, uh -huh. всякие штучки пластиковые, выравнивали, ставили бассейн, поняли, что он нам точно нужен, и решили а уже... почему на море не бываете? Бываем. Далеко от моря здесь. Вот сколько времени вы добираетесь до моря отсюда? Минут 10-15. 10 минут до моря. Да, Джимите, самый белый пляж, наверное. Да, самый... да, а, ну еще нам понравился тортуга. Вот летом У -у -у. Там, да, меньше народа. Еще летом хотим на флакончике или на бычке кататься. Да что ты? Ты плавать что ли умеешь уже? Нет, это водный мотоцикл, а, повезет, на повезет, на пончик заводный цепляется угу. и едет. Угу. Ну любишь море, а еще если бассейн будет и море, вообще здорово, правда? <соспит> это счастье просто. Плюх-плюх. <соспит> Плюх-плюх. <соспит> <соспит> Скорей бы лето, я тебя понимаю. Я тоже так люблю плюхаться и плавать. Дорогие друзья, сегодня мы познакомились с прекрасной Ксенией, с ее малышом-сладкоежкой, которая по-прежнему также любит сладкое. А главное, вы узнали, как же она прожила этот год в своем прекрасном доме. В следующем ролике вы узнаете о ней еще больше. Мы познакомимся с территорией, узнаем, какие преобразования прошел дом за этот год и, конечно, узнаем о хобби, чем же Ксения занимается в процессе воспитания своих прекрасных детей. Обязательно посмотрите следующий ролик. Но при этом я еще шью, <режу> бежу О, на машинке вышивать. Костюмы у вас, как я знаю, да? <режу> <режу> да, можете примерить. Здорово. Казалось бы, места немного, а размещается все. А здесь у нас вот строится такая система полива. Надо взять О. на вооружение, слушайте, посоветовать стройгаранта нам. Сертификаты жильцам коттеджных поселков предоставлены фитнес-центром Море. Это фитнес и спортзал, бассейн и сауна и много различных спа-процедур. Ближе к цели вместе с морем.